будем жить еще в 10 раз хуже. На днище херовая медицина, херовые дороги. Жизнь наша станет серой. Перестаньте смотреть в жопу, в попку. Вот не в той стране мы родились, да в той мы стране родились. Какие люди, такая страна. Okay. Я еще раз отвечу на этот вопрос Мы в последнее время много говорим о том, что от того, что мы сегодня, какие решения мы принимаем, от этого зависит наше будущее А давайте попробуем перечислить, что мы сегодня делаем не так, что может навредить нашему будущему да, из того, что мы сегодня делаем, не так и оно не приводит туда, куда бы мы хотели, а наоборот, фиксирует нас в этом. Мы такие ждуны, забетонированные в бетоне, собственными руками, такие железобетонные ждуны. Вот давайте прямо по пунктам. Вот первое, да, на нас обрушились вот эти вот санкции, эмбарго, ограничения, там визовые, логистические, там самолеты не летают и так далее. И что мы Большинство людей приходит в сжатие, большинство компаний сжимается, большинство людей останавливают свою деятельность до лучших времен. До каких лучших, которые не наступят? Реакция сжатия это отказ от будущего, которое могло быть, теперь его точно не будет. Второе ненависть. Миллионы россиян сейчас уехали. Миллион россиян уехали по всему миру, и вместо того, чтобы сказать: отлично! Золотой запас России теперь размещен во всем мире, теперь. Российская экономика наконец-то становится глобальной, ну вот мы им что говорим? Наглецы, предатели и так далее, вот подлюки. Смотрите, сколько счастья, все россияне, миллион, во всех странах теперь отлично, Россия становится глобальной экономикой, а мы говорим нет, давайте, налоги мы сейчас вам сделаем больше, еще что-то. Негодно это. Мы не очень-то умно используем то, что с нами случается. Вот это второе. Третье. Мы в России большие эксперты по части того, чтобы огромные плюсы воспринимать как минусы и страдать от этого. Вот, например, Сейчас из-за огромного давления на западных производителей, у которых есть заводы в России и так далее, они вынуждены ну, что-то делать. И что они делают? Они снижают резко цены на свои товары и заявляют там на Западе, что они не платят налоги на прибыль, а чтобы не платить налоги на прибыль, они цену снижают, то есть прибыль не зарабатывают. В результате у потребителя в России небывалые просто низкие цены на строительный материал. Например, лист ОСБ сегодня стоит 370 рублей. Да? еще недавно он стоил там за тысячу рублей, и построить домик выходило в изрядную сумму, никто не мог себе позволить, а сегодня, ребят, 370 рублей лист ОСБ, реально халява, скоро упадут цены на дерево, на э, фанеру и так далее, и построить домик мечты, кстати, свои, да, будет вообще стоить копейки, ребята, это же благость какая-то, а воспринимается это все, вот, иностранные производители, они что-то там делают, они, у них какая-то политика. Ребят, вы куда обращаете внимание? События изначально не окрашены никаким цветом, и можно всегда найти часть, которая будет казаться, ну, полная жопа, а развернул чуть-чуть это событие, вот скажу, так, так вот разверните себе любое событие лицом перестаньте смотреть в жопу, а тем более в голову в эту жопу засовывать. Понятно? И все. И смотрите, что сразу будет. И запах будет нормальный, не как в заднице, да, и картинка будет изрядная. Ну, в общем, жизнь ваша наладится. Итак, третье — невыгодные интерпретации. Плюсы воспринимать как минусы. Ну, невыгодно это. Четвертое — атомизация общества, разрозненность. Если кому-то что-то обломилось, что-то денег заработал, сразу огромный забор и отделился от всех. Создание каких-то групп людей, которые могут объединившись, сообщать, сделать какую-то цель, задачу, ну, очень сложно, невозможно. Нет этого у нас в привычках, в культуре и так далее. Поздний Советский Союз, он раздробил всех людей и лишил людей общности, а когда пионерию, коммунистическую партию, так сказать, почикали, так и вообще. Поэтому, ребят, сейчас Найти себя и найти свою вот какую-то устойчивость можно только в сообществах. Поэтому сообщество Эквиум, сообщество про женщин, сообщество X10 движений, ищите сообщество, ищите своих людей, рядом с которыми вы будете чувствовать себя хорошо. Пожалуйста, не оставайтесь рядом с теми людьми, где вы чувствуете себя плохо. Жизнь разная, и ты можешь быть разным, и ты можешь найти людей, рядом с которыми тебе хорошо. Ищи своих людей. А продолжать быть в том месте, где тебе не нравится. Слушайте, это как дерево, дерево, вот, вот оно выросло, и даже ему оно будет умирать там, где оно выросло, она не может покинуть это, не будь как дерево. Пятое, ориентация на выживание вместо устремленности на процветание. Смотрите как, как только случился этот кризис, первые там сообщение в чем? Ну, в 90-е выжили, тогда выжили и сейчас выживем. Ну, причем, нам что, только выжить надо? Вот у нас все паттерны, все поведенческие, они про выживание Мы, да, если все горит, все взорвалось, мы все равно выживем. Как только чуть-чуть выжили, все, успокоились, ждем следующего катаклизма, который обязательно наступит, потому как мы ничего не делаем для процветания, Поэтому нам надо отказаться от поведенческих стратегий, направленных исключительно на выживание. Слушайте, ребят, поведенческие стратегии процветания, в них уже включена изрядная доза всех стратегий выживания. Ха! Кто умеет процветать, понятное дело выживать умеет, поэтому не лучше ли сразу? И ты ведь знаешь, где взять эти поведенческие стратегии процветания, я носитель этого. Все, просто становись моим учеником. Итак, хотите жить в стране, где херовая медицина, херовые дороги, где не доход тебя интересует, а подачки, которые тебе дают всякие собесы и так далее, и ты за ними ходишь в очереди стоишь, да, и тебя постоянно унижают чиновники, которые говорят, ну, что-то ты недостоин это, Ребят, вот если вы всего этого хотите, делайте, как сейчас, выполняйте все эти пять пунктов. И вот сейчас многие скажут, так ну да, мы так и живем и так далее. Так вот смотрите, сейчас такие времена, что если просто мы будем продолжать так жить, вот так, как эти пять пунктов, то мы будем жить еще в десять раз хуже. Вот эта вот волна турбулентности тебя загоняет вообще вот на днище. А вот как должна жить Россия, ну так, как тебе бы понравилось, и мне, и всем понравилось бы, да. Вот я расскажу в конце этого выпуска. Мы сейчас говорили об общей такой ситуации, но давайте дадим рекомендации людям, которые хотят изменить свою конкретную жизнь. Вот что им делать? Первый шаг, первый алгоритм всегда прямо вот сейчас во время этого выпуска решить. Я меняю поведенческие стратегии, направленные на выживание, на поведенческие стратегии, направленные на процветание. Ты хочешь променять себя выживающего на себя, процветающего. Нет, если ты отказываешься, все, тогда давай так, вернись и переслушай те пять пунктов. Да, и как ты будешь жить, выполняя, продолжая выполнять эти пять пунктов, которые я раньше назвал. Вторым пунктом следуют немедленные действия по добавлению в свою практику жизни обогащающих привычек и уменьшение обедняющих привычек. Слушайте, обедняющие привычки это какие? Кофе литрами, неподвижный образ жизни, бухать, болтать с какими-то там друганами ни о чем. Диета ведь нужна не только там, в еде, диета нужна, а с кем ты общаешься, вообще? с кем ты время проводишь, а какие книги ты читаешь, а какие фильмы ты смотришь. Да? Обогащающие привычки — это перемещение своих коммуникаций с людьми, значит, на людей, у которых уже есть то, что ты хотел бы для себя. И это уже третий пункт. Смени окружение окружение, которое тебя провоцирует на то, чтобы ты оставался в обедняющих привычках. Ну вот, например, если тебя окружают люди, которые каждый день выпивают, пивасик там, винишко и так далее, ну, ты же понятно, что ты будешь среди них тоже вот выпивать. Поэтому просто не приходи к ним, а найди другое окружение для себя, где люди, ну, говорят, да, да мы можем выпить, но как бы нам это не интересно, у них другие интересы, понимаете. Пункт четвертый, очень короткий вот прямо сейчас приступи к увеличению своего дохода. Вот позвони своему работодателю и скажи, пошел в жопу, я увольняюсь. Перестать ходить добровольно в тюрьму самозаточение, где тебе уже давно не нравится, что с тобой происходит, с этого начинается шаг. Это пункт четвертый. Пункт пятый — перестать быть терпилой. Повесь себе большой-большой плакат, напиши его, фломастером, как угодно, да, где будет написано, так, как раньше, не будет. Я не терпила или терпила и зачеркни. То есть терпила это тот, который мучается, не нравится, у него уже все, выжжено, вот все, но он выбирает продолжить, быть терпилым. Потому когда ты услышал пункт четвертый, ты, конечно же, первый момент сказал, все, я сейчас так сделаю, и потом во второй момент, что опять не сделаю. Поэтому пункт пятый для тебя. Я говорю, это стандартная ловушка. Лучше мучиться и страдать так, как мне не нравится страдать, но я знаю, как это, то есть известная ясность. Ну да. да. Чем прервать это колесо сансары и отправиться в неизвестность? Это воспринимается как большее зло. Так вот, для этих Ребят, есть пункт пятый Перестать быть терпим. Я предлагаю перейти к тем пунктам, которые нам бы следовало делать Чтобы прийти в другое процветающее будущее И следовало бы делать всей страной То есть, что мы делаем не так и что следует делать по-другому Да, есть такие очень сильные пункты Например, всей страной нам следовало бы перестать пенять на других Искать какой-то всемирный заговор против страны искать и, самое главное, находить. Находить, демонстрировать, что вот, мы наконец нашли, ну теперь-то мы знаем ответ, кто плохой, и самое главное, мы знаем, кто хороший — мы. Поэтому нам всей страной следовало бы перестать пенять на кого-то, искать причину где-то там, в заморской краях. Пингвины в Антарктизе неправильно живут, от этого у нас в России дорог нет. Нормально? Вот нормально. Ну, в принципе, как бы, ребят, да вопросов нет. Можно блядь, связать все с чем угодно, блядь, и все. Идем дальше. Нам следовало бы задействовать потенциал сотрудничества друг с другом. В кооперационном взаимодействии через взаимодополняющее партнерство мы можем сильно больше. Слушайте, один такой экспрессивный, да, любит найти что-то новое, кимберлитовую трубку, другой любит построить на ней завод, который будет делать хорошие продукты, третий любит там музыку делать и так далее. Смотрите, какое взаимодополняющее партнерство. На самом деле прелесть и радость именно в том, что мы все разные, у нас есть разные наклонности, но комбинация этих разных людей дает удивительное свойство, феноменальное, когда у нас в общем деле, в нашей стране могут быть театры, кино, там, творческие проекты, заводы, продукты, да, инновации, у нас все может быть, но это только при условии, что мы сотрудничаем, что у нас появляется направленность, смотрите, на коллективную субъектность, понимаете, а не направленность на индивидуальное саморазвитие личностное саморазвитие. Потом люди не могут объединяться в команды, компании строить и так далее, производительность труда страдает, люди не могут делать эффективные рабочие места. Очень много проблем от того, что мы не ставим свой выбор в кооперационный стиль взаимодействия друг с другом. Мы считаем, что каждый из нас умнее, что хочешь сделать работу хорошо, сделай сам, вот и все. Нам больше нужно создавать кооперационных моделей поведения, это у нас просто отсутствует, и это наш потенциал. И еще я предлагаю реже использовать парадигму доминации. Ну, типа вот я доминирую, а ты присмыкаешься. У нас взаимодействие между людьми — это какая то либо облизывание <связываем> в попку, <связываем> безусловное облизывание, <связываем> либо <связываем> ненависть и вот так. У нас есть каста доминаторов, которых всегда немного, но вот они. И каста присмыкоидов. Но все присмыкоиды, они ждут момента, когда доминатор споткнется. И тогда, тогда уж они покажут всем и доминаторам, и присмыкоидам, кто тут настоящий доминатор. Потому что все присмыкоиды ждут своего шанса. Поэтому все, кто сейчас доминирует, вам приветик! вам мало не покажется, когда эти пресмыкоиды придут в раздающие позиции. Вот этот дуализм, он изнашивает, он измождает и людей, и экономику. В нем не процветают предприниматели, ну, такие, знаете, там творческие предприниматели, там только дельцы процветают, которые знают, как устраивать коалиции между пресмыкоидами, между доминаторами и так далее. Но это бедное общество, которое может быть в лучшем случае, может эксплуатировать природную ренту, оно не может создавать какие-то продукты инновационные и так далее. Мы обречены либо довольствоваться да, эксплуатацией природной ренты и тогда быть бензоколонкой или там дерево добывающим там, не знаю, цехом и так далее, да, и жизнь наша будет бедная, или мы реально позаботимся о другом, о том, чтобы наше тело, ум и сердце наших людей за, задействовался бы по-другому. Я очень этого хочу. Далее, частная инициатива. Дело в том, что много государственной инициативы в предпринимательстве — это покрытие самых важных насущных вопросов с гарантией, да, но и это гарантия того, что на многие разнообразные направления не хватит внимания, ну То есть то, что очень маленькое, нишевое, но очень кому-то подходит, не возникнет в больших централизованных системах, ну, в силу там, малости и так далее, но оно прекрасно уживается в малых бизнесах, в творческих мастерских, артелях и так далее, и нам следует обратить на это внимание. Сейчас действительно, в силу того, что многие иностранные товары, ну, затрудняются теперь приехать в Россию по разным причинам. Товары затрудняются перейти через границу. Я так скажу, ласково, блин. Ха -ха. Ограничения им мешают перепрыгнуть через вот барьер. Да, это создает условия ну, для того, что гаражные кооперативы, артели могут производить очень много мелких каких-то разнообразных штук и наполнять ими магазины, маркетплейсы и так далее, То есть товары услуги. Стартуйте с этого, а это уже дошли до смешного из Китая, 80 процентов детских игрушек из дерева идет. То есть мы Россия добывает дерево, отправляет в Китай, да? А оттуда нам возвращаются вот эти детские игрушки. Не можем детские игрушки сделать. Не можем. Понимаете, бревно спилить можем в лесу, блядь, можем, да? Очистить его, загрузить на вагон, отправить эшелоны в Китай можем, привезти оттуда кучу коробок, контейнеров, логистика куча, все можем игрушки делать не может. И сейчас малые предприниматели пришли, попробовали, я вижу сейчас очень много малых артелей, отличные игрушки начинают делать. А Успевайте входить в этот поток, я очень радуюсь за частную инициативу, она очень обогащает нашу жизнь, и делает ее разнообразно, если инициатива частного уменьшается, ребята, жизнь наша станет серой. И финальное. Наша страна не очень-то благоустроена, наверное, каждый из вас столкнулся с этим, да, и не раз. Я с этим сталкиваюсь каждый день. И надо понять следующее, а это вообще наша страна? Или мы здесь, ну так, временно, временно размещенный контингент. Вот не в той стране мы родились. Да в той мы стране родились. В той. В той, которая может быть любой. Такой, которой ты будешь. Как ты сделаешь, такой страна будет. Страна — это не не правительство, там, корпорации и так далее. Страна — это люди. И какие люди, такая страна. Давайте ее благоустраивать. Дом, двор, вот, вот где живем, там, вот улицу, вот с соседями кооперируюсь, да, вот, используя все те кооперационные механизмы, да, вот какие люди, такая страна. Люди, благоустраивающие страну, да, начинают любить свое место, свой дом. Пусть дети видят, как мы вместе, объединяясь с соседями, строим детскую горку, благоустраиваем там газон, двор, дом, улицу и так далее, высаживаем деревца и так далее. Все, что делают взрослые, вот только по то и будут делать будущие взрослые. Вот и все, такая и будет страна. Мы обещали, что расскажем, как будет выглядеть Россия, если мы все сделаем правильно, вот как она будет выглядеть и в каком году важно, доживем ли мы до этого когда мы размножим хорошее и плохому место окончательно не останется, будет вот что. Вот, у меня есть даже образ визуальный. Да. Тогда вот это будет вот так. Это визуальный образ. Ну, а на самом деле что произойдет? Я прямо расскажу, что будет в 2050 году. Первое, что будет — люди будут взаимодействовать по другим принципам. Люди будут чувствовать тепло, некую ламповость такую, да, во взаимодействии с другими людьми, не холод, такой вот, знаете, колючий, как будто тебе ломом засовывают, да, ты пришел куда-то там в магазин, и тебе сказал что пришел? Сейчас этого все меньше и меньше, однако стоит поехать в какой-нибудь провинциальный город, и ты встречаешься нормально. Это в Москве меньше. Москва как будто бы, да, типа не Россия. Этого все еще слишком много, поэтому я рассказываю про 2050 год. Взаимодействие людей будет немножко другое. Раз, дороги. Сеть дорог, плотность дорог в 10 раз больше, чем сейчас. То есть люди будут жить в горизонтальных городах, то есть в поселках вот этих, не, не вот этих дурацких высотках, не вот в этих человейниках, куда если заехал, то уже не выйдешь. Человеники, где нету ни школы, ни садика и так далее, ты там как будто блядь, в каком-то ну, остроге заперт. Да? Люди будут жить в горизонтальных городах, в горизонтальных жилищных комплексах, да? в таких вот компактных поселениях. В России же очень много земли, очень много земли. И вот эта плотность дорог, плотность сетей, да, будет подходить каким-то таким островкам, вот этих вот проживания, там. от трех до 10 тысяч людей это такие поселки. И в этих поселках будет куворкинги, артели, и спорткомплекс, и больница, и рабочие места, и школы, и детский сад, все в пешей доступности плюс-минус и так далее. Да, там городские развлечения тоже будут, сел на тачку или на быстроходный поиск, да, все, полчаса и ты уже в мегаполисе, все будет, и будут такие центры, тусовки, там казино, клубы, тёлки, гоу да все, все всегда будет. А еще в 2050 году будет, пожалуйста, летай, езди, куда хочешь, в Антарктиду, в Америку, там все, границы все открыты, самолеты летают, рейсы куда хочешь и так далее, небо открытое. То есть многие сейчас мне пишут, говорят, Игорь, как вы думаете, когда небо там откроют или когда самолеты будут летать? Я гарантирую, в 2050 году это случится точно. Медицина. Люди вообще перестанут болеть, потому что болезнь — это когда мы вовремя не среагировали на какое-то отклонение и не сделали упреждающую вещь. То есть на самом деле большинство болезней имеют психическую природу, а они просто пропали, потому что взаимодействие между людьми будет другое, понятно? Ну, а те болезни, которые, ну, связаны с живой природой человека, они будут диагностироваться на ранней стадии и купироваться, вот и все. То есть люди практически не будут болеть, люди станут расширителями друг для друга. Люди не будут заботу заботиться друг о друге, да? а делать друг другу поддержку. Человек для другого человека станет учителем. Если сейчас в обществе существует целая каста учителей, которые учат, так вот в 2050 году каждый человек, он будет одновременно и ученик, и учитель. Коучей не будет Психологов не будет. Каждый человек, он будет с вспоможением для другого человека. Ну, как будто бы все люди будут выполнять эту функцию, то есть все станут учителями. Главное в том, что послушание как главный предмет школьного образования окончательно уйдет в прошлое. Да, ученые будут изучать этот феномен. Почему так получилось, что в середине прошлого века да и в общем-то в начале 21 века да, послушание все еще было ну, главным предметом образования. Да. Учим математику — тренируем послушание, учим физику — послушание, биологию — послушание, все послушание, даже форму вводили, чтобы что? Чтобы люди одинаковые были. Развивающее образование будет в основе, то есть Развитие даров человеке, то есть проявление даров человеке будет основой образовательного подхода. Это до 12 лет будет происходить по методологии рыбаков Play School и похожим. Кстати, к тому времени, в 2050 году Play School будет одной из доминирующих концепций дошкольного и начального школьного образования. А основой среднего образования и старшего, и в университетах будет учение об актуальности то есть учение, которое предполагает следующее — раскрытие даров и склонностей человека, ну, исходя из того, что уже есть у человека, то есть не впихивание неких компетенций, которые якобы нужны на рынке, <плых> <плых> да? нет, а человек сам, зная про себя огромное ну, арсенал своих самовыражений и подобрав то, где ему нравится, что с ним происходит, он будет подбирать под себя дело и, главное, людей, рядом с которыми ему нравится, что с ним происходит. Вот так будет выглядеть образование в 2050 году. Средний возраст жизни будет 85-90 лет, а 30 процентов людей будет до 120 жить. Ну, такая статистика жизни. Ну, и хотел бы особо отметить, люди вообще почти перестанут бухать. Вот вообще. То есть употребление алкоголя станет ну, своего рода ну, каким-то раритетом, то есть будут люди, которые будут собираться в такие клубы и вспоминая ну, такой ретро-стайл, просматривая какие-то исторические хроники, когда люди жили в ненависти, доминации, попивать напитки, которые попивали люди в те времена. будет такие своеобразные иммерсивные погружения. И вот сейчас многие скажут, вот, Игорь, это будет в 2050 году, да, давно мы даже не доживем до этого. На что я вам скажу, дорогие мои, я в такой России живу сейчас, вот как я описал, я в ней уже живу, и мои сподвижники, люди, они тоже в ней живут, мы так живем. Поэтому если ты хочешь тоже испытать вот это вот ощущение раз, а возможно, эмигрировать к нам, ну вот, ну, жить так же, как мы, то я тебя приглашаю. Просто купи билет и приходи 4 февраля в Крохус Сити холл. Как раз соберутся две моих сподвижников, которые уже так живут. Вот приходи, стань одним из нас, где будешь проживать совершенно другую жизнь, в процветании, где будешь присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными издержками и без износа, без ЕБШ 24 на 7, и без вот этого токсикоза и так далее поэтому все, что нужно, купи билет 4 февраля, я тебя жду, а ссылка на это событие будет здесь, под этим видео. Игорь Владимирович, вы много делаете, чтобы это будущее приблизить, но в 2050 году вам уже будет достаточно лет и вряд ли вы сможете насладиться этим будущим. Зачем тогда оно? Хороший вопрос. Во-первых, у меня дети, скоро будут внуки, Правнуки, а во-вторых, у меня есть ученики, внученики, правнучники, ну, грант ученики и так далее. Поэтому мое наслаждение – это наслаждение меня, собственно, меня вот индивидуально, да, <laughs> и наслаждение моих учеников, внучеников и так далее. Мне очень, мне просто так наполняет, когда мои внученики, ученики или там дети или внуки и так далее, да, вот кайфуют от этого. Поэтому сколько бы у меня не было лет, сколько бы мне меня не было нет, чем больше людей, в которых я сделал значительные вклады, которые, ну, в которых я вижу себя, свое проявление, в которых я продлил себя, так моему наслаждению нет конца и края. Поэтому я делал, делаю и буду делать это с азартом, с алчностью. Чистолюбиво размножая количество людей, которые тоже, как и я, смогли наконец оказаться вот в этом вот состоянии расширения, в состоянии достойной жизни, а не влочить жизнь, понимаешь, там, в возрасте там непонятно, жить и так далее. Вот и все. Поэтому я не просто сам кайфанул, много людей, которые рядом со мной, они кайфанут. Поэтому еще раз говорю, хочешь кайфануть, хочешь ощутить это, хочешь жить, жизнь а не проживать или доживать жизнь. Хочешь жить жизнь, купи билет, 4 февраля жду. Ну и конечно же вы знаете, сейчас я могу промолчать, а вы скажете, давайте вместе угу, угу, угу". и тогда плохому угу", не останется. С Новым годом, ребята! В чем секретный солнце! Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос.